Приветствую вас! Я желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления. Если по-русски, по-простому, то помогаю людям выходить, работать на камеру, получать от этого удовольствие, проводить мероприятия и, соответственно, еще и деньги зарабатывать. Ну, такая простая, легенькая задача. Так, второй спортзал. Есть еще первый и третий. Каждый из спортзалов решает свои задачки. Второй спортзал. Значит, если вы не первое не смотрели, то, ну, скажем так, отчасти это видео посвящено тому, что мы просто немножечко познакомились, вы увидели меня и сказали, о, не, к этому я не пойду. Или сказали, о, нормальный человек, можно работать. Итак, то, второй спортзал, я, наверное, коснусь просто одной проблемки и на базе ее уже скажу пару мыслей. Смотрите, что я сейчас слышу. На рынке обучающего инфобизнеса это предложение выходить на какие-то суммы серьезные, там 300, 500, миллион и так далее. И есть, естественно, модель выход на эти суммы через крупные мероприятия. То есть, что ты делаешь? Ты проводишь ряд разогревающих мероприятий, вебинаров, там еще чего-то, да? Вот, и делаешь, продаешь некую большую программу. Вот. Флагман так называемый. Причем еще и затратишь кучу денег для того, чтобы собрать людей туда. Я выскажу несколько мыслей. Первая мысль. Во-первых, по мне так это некий бред. Это все равно, что знаете... Вот сейчас мысль пришла буквально сходу. Это знаете, как будто бы спектакль, артисты собрались... За 5 минут порепетировали, ну там за 2 недели порепетировали все вместе, да, и все вместе вышли и сразу бабахнули мероприятие. Да нет, каждый по отдельности учит свой кусочек, изучает, обтрабатывает, потом соединяют вместе. Так и здесь, а, понимаете о чем дело, чтобы создать большое мероприятие, нужно огромное количество маленьких контентных вещей. Маленьких записей, маленьких идей. Научиться эти, эти идеи излагать коротко, ясно, понятно. От одной минутки до трех минуток, до пяти минуток. А потом все вот это вот разрозненные части упаковывать в некие системы. Это как дорога из булыжника. Понимаете? Вот каждый булыжник это отдельный, отдельный маленький продукт. А уже из каждого из этого продукта можно сделать некую, некую, некую дорогу. Либо туда, либо сюда. Можно с легкостью вытащить один булыжник и поставить на его место другой. Это первая мысль. То есть мы создаем во втором практикуме в э, спортзале <связать> большое количество вот контентных вот этих булыжников. То есть мы и учимся их, как делать, откуда их брать и как вытаскивать из головы, как, как формулировать текстовки. Другая мысль. Вы пришли в эту школу, вам что-то рассказали, показали, и все, на следующий год, дали, на следующий день, вернее, дали права, и вы погнали сразу в город. Вот тут понятно, бред. Почему, когда мы говорим о выходе на аудиторию, причем мы тратим приличные деньги там на то, чтобы собрать 100, 200, 300 человек на этот вебинар, там продающий, бесплатный или платный, без разницы, Кто из вас репетирует его? Кто свои полутора-двухчасовые вебинары репетирует? Скажите мне, пожалуйста. Да это один из ста делает. Ну, может быть, два. Вот. А у нас модель какая? Мы берем кусочки вот этого контентного, из того, что будет состоять та дорога, большой вебинар. Мы их отдельно гоняем, мы их отшлифовываем, мы их вообще в принципе создаем. И по факту мы получаем такой предрепетиционный период. И когда мы выходим уже на аудиторию, когда уже сидит большое количество людей, когда повышенная ответственность, и когда действительно любого человека начинает слегка подтрухивать, Извините, у нас это уже в руках, в голове, на языке. А не так, что написал на бумажке, а потом «Эй, полтора часа вещаем. Так, ладно, что-то я разошелся. Значит, смысл в чем? Подготовить и контент маленькими кусочками, и себя к вот тем большим мероприятиям. Плюс еще один маленький бонус такой. Все вот эти контентные а, записи, которые мы делаем, мы можем использовать не с первого дня. Но буквально на второй неделе люди уже берут и начинают использовать этот контент, и он им начинает приносить плоды. Ну, вот такая идея. Я постарался коротенько, не знаю, как получилось. Думаю, что вам были интересны мои эти две идеи, а их у меня еще много. Так что приходите во второй практикум, если это вам созвучно. Если у вас в этом нет нужды, у вас контента как, как грязи, и записанного, и сформулированного, не вопрос. Смотрите первый практику, смотрите третий практикум. Ну, нет, хотя вам, скорее всего, первый вряд ли уже нужен. Хотя... В любом случае жду вас в паблике. Всего хорошего. Я отключаюсь. Жду в паблике и в практику.